Всем добрый день! Сегодня 12 января. Недавно общался с одним авторитетным пчеловодом. Так, поразмышляли вслух. Ну и на сегодняшний день много таких вот тем, которые нужно обсуждать коллективно. Не получается в одиночку вот эти все нюансы, тонкости увидеть, дать им оценку должную. Ну и очень часто можно слышать такую фразу, такое мнение пчеловодов, что скрытые пасечники там старшие старшего поколения не делятся своими наработками. Ну, не всегда, не всегда они не делятся, потому что какую-то тайну держат и хотят быть вот в единственном числе, дорожат этим своим детищам, наработками. А очень часто пчеловоды не делятся только лишь потому, что боятся попасть под критику некоторых умников, горлопанов. Потому что много таких вот не так, как у него, и все. И спасайся кто может. Поэтому у кого есть хорошие наработки, а причем мы вот так вот проконстатировали своих вот знакомых и общаемся где-то, ездим по лекциям, по конференциям в подполье. Вот сидят пчеловоды в подполье, хорошие темы, ну и спрашиваешь у него почему, давай, давай на, на, на гора, пускай пчеловоды пользуются а да вот сейчас, вот, не дай бог, а вот так заплюют, затюкают. Наша, я всегда говорю, что самая лучшая технология, та, которая у нас уже получается. И то, что я сейчас вот рассказываю про, многом, про двухматочное, про изоляцию маток, это, это не панацея. Я никого не агитирую, никому не, не пропагандирую это, эту технологию. Просто показывает то, что в практике работает, как альтернатива. Все, что на сегодняшний день дает возможность пчеловоду держать на должном уровне рентабельность, благодаря чему он живет, и сохранить при этом структурную единицу, штатную, пчелинную семью. Эти две составляющие должны идти параллельно в ногу, и даже сохранность пчелиных семей должно опережать. Пускай лучше сохранится семья в ущерб рентабельности, чем наоборот, когда пчеловод сейчас выдавит, выжмет все с семьи, пострадает пчелиная семья, там болезни, и будет, как всегда, шаг вперед, два назад. О чем я сегодня хотел бы поговорить? Каждый, каждый солдат, конечно же, мечтает стать генералом. И начинающий пчеловод. Сделал только первые шаги. Два-три улика, а он уже спит и видит себя промышленником. Знакомое состояние души. Проходили мы это. Поэтому сегодня я так вот, буквар пчеловодства. Некоторые такие моменты. Которые касаются именно от э, ситуации начинающего. Потому что все мы с этого начинали. И сразу хочу именно вот порекомендовать. Вот единственное в чем я рекомендую, даю такие вот напутствия практического характера. Постарайтесь с первых шагов практического своего пчеловодства, с первых лет занятия пасекой, Запомнить, что пчеловодство современное, там сегодняшнее, неважно, какой ему ярлык при... прикрепить. Без отводков это не пчеловодство. Это не пчеловодство. Потому что понятие как раение, никто не отменял, оно будет постоянно нас преследовать. А для этого нужна свободная тара. Поэтому всегда старайтесь начинать сезон. Чтобы у вас было хотя бы 50%. Лучше, если это будет процентов запасных ульев. Но если такого нет. Ну не получается вот один уль в единственном лице, он конструктивно семья там. И таких несколько отводка не получается сделать. Как проскочить эту роевую пору? Первая половина лета, чтобы и товар получить, и с той же шматкой продолжить дальше сезон. Смотрите. Ну, корпусная система. Корпусная и лежак украинская. То есть, в принципе, будет понятно. Корпусной, ясно, я всегда, ну, основная моя тема, потому что проще, поэтому проще. Желательно, чтобы... Был какой-то запас суши маломедный. Ставлю всегда вниз. Всегда ставлю вниз. Наверх через пленку. От передней стенки теплая она прогревается. Два сантиметра зазор, чтобы пчела могла посещать этот нижний корпус медовый, запас кормов. Леток на одну пчелу, как санитарный, чтобы не вызвать воровство. Ни в коем случае не вскрывать мед. Не вскрывать. Вызовем воровство, и силы не хватит у семьи, чтобы этот мед затем поднять ее вверх. В этом корпусе, где матка будет стартовать по своему развитию, юго-восточная сторона. Все варианты, показываю вот с правой стороны, это юго-восточная сторона. Проще, сюда семья будет прижиматься при первом своем развитии, потому что, ну, понятно, тепло. А остальную часть заполняем медом. Мед в расплодной части должен в обязательном порядке, потому что температуры неустойчивые внешние, так что корма должны быть в досягаемости, в зоне досягаемости. Если, допустим, 10 рамочный руд и семья занимает пол, там пять-шесть рамок, сра не обязательно заставную ставить. Можно сразу э, до комплекта корпуса ставить э, к северо-западной северо стороне медовые рамки. Дальше будет понятно почему. Начинается развитие, поменялось первое поколение. Открыли с этой стороны, глянули уже пчела, то есть есть возможность у нее занимать и осваивать э, эти рамки. Открываем пленку, снимаем пленку, в качестве расширения будет нижний медовый корпус. Частично уже его будут пчелы осваивать, посещая э, сушь, мед будут подбирать. То есть первое расширение это нижний медовый корпус. В чем преимущество размещения со старта весеннего, с первых э, недель развития именно во втором корпусе? Мы удаляем расплодную часть гнезда от холодного днища. В качестве изоляции, изолятора будет медовые рамки нижнего корпуса и сама пленка. То есть создали идеальные условия для воспитания первого поколения. Затем уже начнется расширение дальше и ситуация покажет. Пленку убрали, все, расширили. Проходит время, суш. если есть сушь также точно перекрываем пленкой. Вот это же общее гнездо из двух корпусов. И точно так же от передней стенки 2 сантиметра. Вверху суш, сверху крышка. И мы контролируем, как развивается семья. Не нужно, не нужно пчеловоду раскрывать этот, этот корпус, этот стояк весь. Сверху посмотрели, нет пчелы или мало пчелы, значит рано давать этот корпус в семью для освоения открыли крышку без я говорю, без разбора семьи есть пчела занимает уже два две-три рамки все снимаем пленку и пошло расширение вверх если пчеловод планирует старую матку использовать весь активный сезон нет тары свободно но ну, о чем я говорил? не тары значит не держать сжатыми гнезда давать Расширение на упреждение, вот таким вот способом. И дальше все пойдет, расширение только вверх. Пчела будет подниматься, то есть тепло будет, говорят, что уходит тепло. Ничего подобного. Мы придержим, придержим развитие, вернее не развитие, а продлим рабочее состояние семьи. Она по мере увеличения будет подниматься вверх. Будет подниматься вверх и осваивать эту верхнюю часть. Но не разрывать, ни в коем случае не разрывать. Бывает такое, что пчеловод вроде бы как планирует ускорить освоение этого верхнего корпуса. Поднимает туда открытый расплод. В общем, разрывается и получается у нас эллипсное гнездо. Пол, пол гнезда. Сушь свобода, даже пчелы не осваивают а расплод бы растянули на три корпуса вот таким вот способом. Ни в коем случае. Семья должна сама своей силой создавать этот микроклимат. Мы продлим и рабочее состояние, и уйдем от болезней. Понятно, да? Это корпусная система. Теперь лежак. Лежак не использовать, если это 24-27 рамок. Не использовать лежак конструктивно что не создал карман, но это даже преступление, если хотите. Перегородка должна быть подвижной, желательно, чтобы она была подвижна. Любое количество рамок можно ограничить для матки. Это уже вариант, как вроде бы мы создаем отводок. Нет тары, но можно сделать этот отводок на старой матке в самом, в самом улье. Если он, конечно, большой, то ли это украинский, неважно, то ли это простой режак, Леток сбоку, лучше если с той стороны будет леток. Летная ушла, включили активность старой матки, здесь обгули молодую. Если молодая не обгулялась, убрали перегородку, все, присоединили назад эту старую матку. Лучше, конечно, если две матки обгуливать. Ну, пускай будет так. Начинает матка проявлять свою активность через неделю. Засеяла а формируем, ну, стандартно формируем на 2-3 рамки печатного расплода, стряхнули молодую пчелу, и, ну, как обычный, стандартный подход формирования отводков. Начинает матка сеять, насеяла рамку там две, не дожидаемся, вот важный момент, можно продлить существование этого отводка, не подсиливая пчевой, она насеяла Убрали, стряхнули пчелу, убрали эту рамку засева, не дожидаясь, пока появится личинка. Понятно, если появляется личинка младшего возраста, пчела, существующие пчелы кормилицы в этом небольшом отводке будут кормить и включится автоматически календарный возраст 40 дней, то есть пойдет износ. Поэтому только матка засела. Берем рамку засева и несем какую-то... Ну, вопрос идет о небольшом количестве пасеки, понятно. Относим какую-то семью, самую сильную, какая там на усмотрение пчеловода, и даем туда эту рамку засева Без пчел. Для чего? Понятно, что мы той семье со старой матки, условие это одна перезимовавшая матка. И мы хотим, как я вначале сказал, семьи протянуть по сезону в рабочем состоянии и уйти от роения. Ну, пока нет тары, пока это пчеловод выходного дня. Понятно, мы все с этого начинали. Унесли эту, эту засеву. В сильную семью появляется личинка. Мы и той сильной семье продлеваем рабочее состояние. Почему? Потому что кормить надо. Чем больше открытого расплода, тем меньше желания отрыться преждевременно. И желательно, чтобы эту ситуацию создать так, пройти, ну, в нашем регионе это июнь месяц. Когда день идет на увеличение, это еще роевая пора. Вторая половина лета уже после 22 июня, к июлю месяцу, все, пошел день уже на убыль, и семьи готовятся к зиме. Старые матки включают активность, проскочили мы эту роевую пору, могут поменять, в крайнем случае матки, это тоже хорошая ситуация. Но мы прошли сезон без роения. Не давать молодой матке, пока она не обгуляется, не давать ей расплод. Нежелательно, потому что бывает у пчел повернется там их мировоззрение и могут заложить маточники. Поэтому пока не обгуляется, в эту семью не давать. Есть куда раздавать эти рамки засева. Понятно, да? Обгулялась матка, все. Вот тут уже делаем взаимозамену расплодными рамками на усмотрение пчеловода. Но есть подстраховка плодной матки на случай, если не обгуляется. У пчелов... Некоторые пчеловоды занимаются содержанием... Есть холодный занос, а есть теплый занос. На теплый занос. У меня лежанка на теплом заносе, я очень часто рассказываю, какая интересная картина. Даю небольшое количество рамок. стряхую свои короткие. 6 рамок, 7. На стандартные 300. На 300 мне лежанка. На 300. Получается где-то рамки 4. Хорошо такие сильные И сразу комплектую. Некогда мне заниматься этой лежанкой, потому что ну, она не вписывается в мою программу по направлению, по товару. Главное, чтобы она была в рабочем состоянии. там Если придется использовать ее в оздоровительных целях. И эти четыре рамки. Начинается развитие. Никаких заставных, никаких утеплений. Ну, сверху потолочные лежат. Микроклимат. Семья создает микроклимат согласно своей силы, существующей силы семьи. Посеяла матка какое-то количество расплода. Захватило 3-4 рамки, небольшие. Сюда ни шагу. Все в этом ограниченном э, гнезде по количеству пчел. Все, то, что они могут создать, это микроклимат. Столько они выкармливают расплода. Проходит время. Смотрю, ну интересно загляну, сидят на месте. Приоткрою, раздвину рамки, расплод вроде есть. Выходит первое поколение, сидят на месте. После 21 дня сидят на месте, никуда, никуда не расширяется. Но площадь засева растянулась, не увеличилась, объем не увеличился, но площадь на рамках растянулась от бруска до бруска. И как второе поколение начинает выходить, или вернее первое только запечаталось, через недель пять, Смотрю, уже пол, пол улья и пчела там, и расплод красивый. И дальше идет освоение. Без вмешательства человека, без вмешательства. роение очень редко. При таком 20-рамочном у меня лежат в лежанках. Вернее, ну, ульи. 4 отделения. Еще какой-то интересный момент на теплый занос работе. Пока понятно. Юго-восточная сторона. Тепло здесь, разви, развитие идет у передней стенки, теплое. Затем температура, семья увеличилась, температура, соответственно, наружная тоже стала выше. Открываю, и на ревизию делаю контроль, открываю, поднимаю рамки, по логике, понятно, литок, и тут должен быть расплод. Открываю расплод на выходе последний. Думаю, неужели матку поменяли, где она делась, пропала. Нет-нет-нет, пергой забито и последние очаги расплода печатного. Весь расплод, в жаркую погоду, весь расплод от северной стороны. Это мне, С северной стороны, полу улья. а тут и выходящие на. Ну, последний расплод на выток. Затем последний взяток, как раз это все совпадает. Последний взяток. Весь.. Вся семья, вся активность уходит на эти перговые рамки, как раз идеальная ситуация для выкармливания расплода, а сюда заносят корма, Последний, ну, в общем, запас меда делает, человек. но не разрывать, везде пишу, не разрывать, ни в коем случае, как оно, почему, на чем я делаю акцент, вот как она есть, пускай так и идет, вы сохраните рабочее состояние, не нужно давать эти стимулирующие подогревы, когда мы врём кому-то, мы дурим сами себя. Золотая поговорка. Подогрели, простимулировали, насеяло больше, а кормить то будет. А потом выглядываем, ищем причину, откуда болезни и Поэтому все только вот на, на силу семьи и на их возможности создать микроклимат. Не разрывать якобы, эта технология еще бог знает с каких времён, чтобы сохранить рабочее состояние, загрузить работу, и пчеловод разрывал, на первую, на, на акацию, акации нету, расплод растянутый, похолодало все. И почему-то появился аскосфероз или еще какая-то болезнь расплода. Но виноватый, как всегда, сосед у нас, нерадивый. Теперь дальше. Лежак. Ну, в принципе, оно все в одной теме. Тоже юго-восточная сторона развивается точно так же. Допустим, 6 рамок. Ну, в среднем где-то такое. 6 рамок. Развивается, можно поставить заставную и за заставную уже выставить все рамки из запаса, если есть. Не держать, пока там моль то уже развиваться. Рамки поставить из запаса за заставную. Выходит первое поколение и начинает уже пчела потихоньку посещать эти рамки за заставную. Через э, месяц, если была заставная, убираем. И семья точно так же начнет осваивать, точно так же, как и на теплый занос. Может микроклимат, мы могли бы ускорить, если бы изолит, допустим, мы создали ее тепле, тепло, но можем тепло так создать и переутеплить, что семья на полсилы отроится, потому что пойдет первое поколение, то есть выкармливание первого поколения печатного Трудня, а это уже первая стадия роения. Появились миски на трудневом расплоде, это вторая стадия. Поэтому мы можем ускорить вот этими тепличными условиями эту ситуацию. Разговор идет о том, чтобы пройти сезон с одной маткой, если ограниченные возможности, по таре, некогда, ну, я говорю, до вот, выходного дня. Подходит взяток. Подходит взяток, допустим, первый. И показала семья по белку все хорошо. То, что она успела нарастить по, по силе, отодвигаем к северной стороне, а на ее место ставим суш. Леток вот не случайно показал леток. Матка идет на леток и на летную пчелу сеять, а здесь расплод. Если будет товарный мед, она здесь будет складывать расплод, который будет выходить то есть и будет выходить пчела, и она будет сюда складывать. Мы расширили и оставить перговую рамку. Не, не расплодную, а перговую рамку. То есть мы вроде как разорв... мы не разорвали гнездо. Мы просто его сместили к западной, к западной стороне, а к южной дали на К южной дали суш. Матка пойдет сюда осваивать, появится открытый расплод. Может, товара мы меньше получим. Меньше товара. Но цель какая пройти с одной маткой весь активный сезон. Так что вот такая небольшая зарисовка может кому-то поможет для вот этих ну вот в его начинаниях первые шаги первые годы практического пчеловодства, Старайтесь присматриваться. Я всегда говорю, самая лучшая книга это улей. Это улей. Это